Добрый день, дорогие наши друзья и гости YouTube-канала. Сегодня с вами компания Arbat Homes и я ее представитель Анастасия. Мы приехали на новый строящийся проект, на который действует еще рассрочка с первоначальным взносом в 30%. Комплекс находится в районе Эрдемли, а, расположен он всего лишь в 300 метрах от Средиземного моря. А, пляжи Эрдемли мы уже рассказывали в нашем прошлом ролике, он будет прикреплен вот здесь ссылочкой, там рассказывается про все пляжи города мерсина а расскажу немножечко о районе район эрдемли это как небольшой центр города мерсин скажем тогда здесь есть абсолютно вся инфраструктура маркеты большие торговые центры мебельные магазины магазины штор и так далее то есть вся нужная инфраструктура также школы садики и поликлиники здесь тоже есть ну а сейчас немножечко про наш э, новый комплекс комплекс будет состоять из двух блоков. Представлены квартиры планировки 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Между блоками будет большой плавательный бассейн, будет охраняемая территория 24 на 7, большая парковка, зона барбекю, зона отдыха, детская игровая площадка. А сейчас мы пройдем и посмотрим квартиру планировки 3 плюс 1, уже сделанную как шоу-рум, чтобы вы могли понять, из каких же материалов будет сделан ваш э, новый дом. Ну что, идем смотреть? Заходя в квартиру, мы попадаем в просторный, очень-очень длинный коридор. Здесь у нас уже установлена железная дверь с несколькими уровнями защиты, присутствует видеодомофон, здесь уже есть встроенный шкаф, сейчас я вам его покажу, он достаточно большой, просторный, есть как полочки, так и место, куда можно повесить вашу одежду. Далее мы попадаем здесь, что самое главное в этой квартире, какое здесь преимущество, это то, что здесь отдельная кухня, это квартира планировки 3 плюс 1, жилая площадь 160 квадратных метров и здесь все четыре комнаты, наверное, скажем так, давайте покажу вам сначала кухню, потом пройдем в гостиную. Здесь отдельная просторная кухня с гранитной столешницей, очень красивый стиль э, фасада кухни, также есть окно над раковиной, э, здесь есть выход на балкон, балкон еще пока достраивают, ниша под холодильник и еще дополнительные шкафчики, то есть очень просторное место, здесь хорошо встанет большой обеденный стол. Ну что же, а мы идем смотреть гостиную. Гостиная тоже очень просторная, с панорамным остеклением. Также есть выход на балкон. И посмотрите, какие здесь установлены стеклопакеты. Мы находимся сейчас на первом этаже. Квартиры есть в планировке, я еще раз напомню, 2 плюс 1 и 3 плюс 1 в этом комплексе. Так что, если вам нравится, вы всегда можете написать нам по телефону, указанному на экране, либо же написать в комментариях. Пожалуйста, пишите, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а мы идем дальше. И мы продолжаем рассматривать нашу чудесную огромную квартиру. Здесь коридор, посмотрите, он действительно широкий и очень длинный. Далее, проходя по коридору, мы видим первую спальную комнату. Также напротив спальной уже находится первый санузел. Всего здесь три санузла один из них выполнен в турецком стиле, но при желании, если вы захотите, вы всегда его можете переделать в европейский санузел. Далее мы проходим, у нас идет вторая спальная комната, либо детская, либо гостевая. Здесь достаточно много комнат, вы можете распоряжаться ими как захотите, даже можно кабинет сделать. Также здесь есть небольшой шкафчик встроенный и ниша под стиральную машину в коридоре, чтобы вам ничего не мешало. Мы проходим дальше, и здесь у нас еще один общий санузел. Очень красивый дизайн, очень красиво все сделано, мне очень самой понравилось. Большая, просторная, душевая. Застройщик не пожалел, скажем так, места и не пожалел квадратов. Очень классная квартира. И мы попадаем с вами в главную спальную комнату, это родительская спальная комната. Здесь есть небольшой балкон, также здесь есть свой санузел. И огромная, посмотрите, пожалуйста, друзья, огромная э, гардеробная комната. Я сейчас нахожусь на главном балконе. И на него можно попасть как из кухни, так и из гостиной. За моей спиной будет находиться большой плавательный бассейн между двух блоков. Этот блок, кстати, у нас все квартиры планировки 3 плюс 1, а за моей спиной блок квартиры планировки 2 плюс 1. Так вот, инфраструктура комплекса – это большой плавательный бассейн, будет парковка, детская игровая площадка, зоны отдыха и барбекю. Дорогие друзья, сегодня я вас знакомила с новым комплексом на стадии строительства в районе Эрдемли, всего в 300 метрах от чудесного, замечательного пляжа. Если вас заинтересовал этот объект или у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите нам в комментариях, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересное видео из солнечного Мерсина. А с вами была Анастасия и компания Арбат Всего хорошего, пока-пока!